Друзья, хотите, чтобы на ваш кошелек поступали такие же суммы? Если вы хотите зарабатывать 10 тысяч рублей в день, то обязательно досмотрите это видео до конца. Посмотрев это видео, каждый из вас может зарабатывать 10 тысяч рублей за один день. Желаю всем удачи и денежного прилива! Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Друзья, сегодня у нас на обзоре самый новый, самый мощный инвестиционный проект, который запустился сегодня, буквально пару часов назад. Новый хайп-проект под названием «Start Company». Друзья, это мега крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте Start Company 10 тысяч рублей каждый день и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Лично я в проект Start Company, не раздумывая, буду инвестировать 20 тысяч рублей, а через 24 часа я заработаю и выведу 150 тысяч рублей. Где 20 тысяч рублей это мой депозит, а 130 тысяч рублей это чистая прибыль и прибыль. Либо я смогу каждый час, либо каждые 8 минут. Итак, давайте все по порядку. Это свеженький проект, который запустился сегодня буквально пару часов назад.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 Зарабатывать с вложениями мы будем на 8 тарифных планах от 200% до 760%, начисление прибыли каждые 8 минут, срок действия депозита 24 часов до 72 часов, минимальная сумма вклада 100 рублей. Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на 8 тарифный план, то 760% за 24 часа и проинвестируете также, как и я, 20 тысяч рублей, то наша прибыль составит 150. 85 четыреста рублей. А каждые 8 минут мы будем получать по 862 рубля. Также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика компании Start Company. Участников на данный момент 265 человек проинвестировано более 200 тысяч рублей. Друзья, зарабатывать без вложений мы можем на щедрой реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса, шесть уровней в глубину. Каждому участнику при регистрации дается статус инвестор. Чтобы получить статус партнер, необходимо иметь общую сумму вкладов всех партнеров со всех уровней 25 тысяч рублей. Чтобы получить статус представитель, необходимо иметь общую сумму вкладов всех партнеров со всех уровней 50 тысяч рублей. Друзья, также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений. Друзья, вот так вот выглядит у нас личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Ну а я сейчас создам свой первый депозит. Захожу я на восьмой тарифный план, то есть 760% за 24 часа. Начисление прибыли каждые 8 минут. Платежную систему я выбираю, ПР, инвестирую я 20 тысяч рублей.